мира никаких людей никакой дипломатии не забудьте подписаться на официальный youtube канал российского доктора кто чтобы не пропускать новости и новые серии